итак всем привет с вами дима ну и сегодня я буду просто показывать сервер Наверное, опять проверил, да я записываю ну блин так вот я запустил так и сегодняшний сегодня речь пойдет о сервере как то сервер генкубе спросите я забываю кстати вот вы видите вот этого человека это мой друг. Да, здравствуйте, я Саша Алмаз 2255. Ох. неужели мы прочитали твой ник? Ладно. <с creation> Саня, как ты сюда попал? Дим, смотри, вот с моей стороны. Видишь? Стой, Дим. Короче, давай, я сейчас слезу давай за мной. А, вот ничего. А, дальше легко. Паркур и только паркур. Блин, у меня клавиша взгрипает. Спасибо. Наверное, сегодняшнюю часть я назову... ...включение дву двух друзей. А лучше ограбление особняка. Ну, мы же не будем ничего ограбить. Потому что там все сундуки запривачены. Я уже проверил. Да, при... Блин, да. ты же у меня пробел зажигает Короче, вот. Сань, ты уже внутри побывал, что тебе не интересно. Я знаю. Ну, сейчас Блин. я посмотрю сам домик. Я не грифер, я просто. Ну, Саня сказал, что дом классный, вот я хочу посмотреть. Нет, он реально суперски. Блин, а то. Ну да, блин, чё ж я не могу запрыгнуть? А ты потому что уже был, и... Гранд понимает, что ты уже был в этом доме. Не пускает тебя в ротом. А, ну щас. Я этому Гранд задам. Ты один против сервера? <свы> да. <свы> <свы> Гадость. Да, Саня, да побежали, мы, однако, обзор делаем. О! Опа, опа, опа, паркур, только паркур, хардкор. Ладно, давай, поехали. Ну, мы будем рассказывать о сервере довольно так, по-обычному. Сядем на лодку и поедем, куда голосов нет. Ну, Дим, я... ты где? Дим! А -а -а. Ты где? А, Давай. Умните! Спасите! А, все, поехали. Ну, мы поехали. Под ночным небом. Вроде как красиво. Ну, давайте я расскажу не э, то, что основы. Про сам сервер. На сервере есть плагин на деньги. На данный момент у меня ну, деньги это зелень. И тут есть еще реальные деньги. Это без монеты. Какая монета. Э, Дим, похож... У меня 15737 15 э, монет. Ой, блин, блин зеленем. Когда-нибудь будет, будет еще больше. Вот мы приезжаем к первому порту, который нам попался. Порты тут абсолютно разные. И они абсолютно не автоматические Кстати, я знаю, где это. Саня, прикинь это, около нашего дома мы недалеко живем. Блин! Болошары. <свеч> <свеч> <свеч> О, сундучки. <свеч> <свеч> Поехали отсюда. Сейчас проверю твои сундучки, Саня. Ты где, Саня? Саня, я там. Иди. Я уже на лодке сижу. Ай, подожди меня. Да я вот стою. Ну, блин, короче, блин. я припарковал. Ну, на а, ней я застрял. Бегу. У тебя хотя бы один блок есть? Есть. Дай. А, нет. Как уже что уже не надо, уже не надо какой-то баг. Так, выбежали. Ну. ну, стой, подожди. Так, ладно. Эндохух! Подожди. Там лестница а. есть. Да? Там, естественно, есть. Где? Вот. Да ё-моё! Если переводить ханде на, на Санин язык, это переводится как хардкор, и только хардкор. Ладно, Паш, пейди. Кстати, записываю нагреться через Фрапс. Теперь всех моих друзей будет слышно. Ура! Похлопаем. Ладно, поехали. Утю. Ну, ели теперь за мной, потому что опять перейдешь. Кстати, там домик так за Уи, я быстрее. Я как-то пьяно езжу. Я налево-направо, налево-направо. У меня сама лодка резала. Дим, а ты в курсе, надо рукой рулить? Okay. Значит, не в курсе. А я кнопками. Да я знаю. Ой, а если я вниз руку опусти, то вниз к одну Нет. Он только влево-вправо. Стоп, скажи, координаты? Потому что я потерялся я тебя найду. А, ладно, давай ты ищи меня. Да, вон я вижу. Так. Чего? Ой, это скелет? А, нет. Это ты. Да, скелет на лодке. Логично. Слушайте, вообще там. куда Так, мы отвлеклись от темы. Ой. Ладно, давай, давай, давай тут лучше спокойно постоим. Давай тогда на биом снежный. Ну ладно, вот мы вот высадимся, кстати, можно попробуем. Дим, кстати, мы тут были. Ну я знаю. Мы же все равно будем рассказывать. Ну, в общем, сервер очень интересный. Карта тут э, просто красивейшая. Очень много таких как бы. Оригинальных построек. Да, кстати. Я не понял. Иди сюда. Иди сюда, реально. Оборот, ты куда идешь? Я, я на вышке, не... я вот там вот на вышке вон Да вон. я вижу тебя. Это вот это, это реально баг, это баг не Майн... Нет, это баг Майнкрафта. Или сервера. Давай сюда быстрее. Смотри, где солнце? Где солнце выходит? И где рассвет? Ну и ну солнце там где, солнце должно быть. А тут солнце и рассвет отдельно. Э -э -э -э. <связывая> Ладно. У солнца раздельная личность, да? <связывая> я круче бомбочка, а я десантурой. <связывая> Гениально. Так, да, что-то мы вообще конкретно отбились от темы. Так, зато весело. Ну, да, меня смыло! Дима! Хотя, наверное, мы эту серию посвятим приколам Майнкрафта. Мы будем только смеяться, только хардкурить. Дим, умеешь кататься то льду? Да, вообще. Вы? Ну, в жизни нет, а тогда. Дим, спаси! Спаси! Я подольтоп! Десять выход! Я спас у тебя! Я выбрался! Вот поэтому лд мой враг. Поэтому я не никогда снял. Дима, я подожжу! Спасаю, Я иду на боба, мою другу. Уже не Ладно, надо. Я тону, я тону, спасите Супермен! Эээ, жить хочу жить! Жить это самое клевое. Ч, не видишь, я тут? Эй, это другой пока. Эй, спасите, я жить хочу, мне жить надо, мне дышать надо. А мне поесть надо. -э -э, тану, тану, спасите, у меня, кстати, три пузырька. у меня один пузырек, у меня один пузырек. у меня надо пузырьков. Эээ. ой меня бьют. А, умираю. Тут какой-то выход. Ой, подозрительный, я пойду к Эээ. Это я откопал. Кстати, я придумал. Я сделаю лодка. What? What the fuck? Саня, иди сюда, смотри, срочно ляберская лодка. Смотри. Да я вижу. Мы по Это под льдом лодку пусти. Э. Да ну неохот. Дим, как тебе? Сейчас, я, я немного подправлю. А, да, я знаю. Вот так. Не, не, стой, ну, не ладно, надо. Он, тоже, он просто толстый. Вот так. Да какая разница? Короче, мы давайте, будем давайте просто давайте. сегодня веселиться, а завтра уже сделаем обзор на этот сервер. Серьезный обзор. Да, уже серьезный, серьезный. обзор. И он будет с Власом. Ура, похлопаем еще раз. Да, да, да. С Власом и ну, Саша ну, еще я... раз похлопаем. Я погнал. Я, подожди меня. Эй, лодку, стой, стой, стой, стой, лодка! Пьяная лодка! Я еду, Саша! Давай, дуй за мной! Дуй, дуй. Дуй, дуй. Это все равно, что здесь машину управлять. Да не совсем. Кстати, мы очень хотим, чтобы вместо метро добавили машину. И на машинах были ой! И где под повороты были бы указатели, куда ехать. Налево город кубованное, право город, город, станция город. Или, допустим, это, знаешь, как бы, такое курортное путешествие. Ну, да. С модом юга... С модом юга Крафт можно так сделать. Добавили бы вообще электрички. А есть мод на поездах? Я на 1-2-5 играл в сборке. А -а -а. Когда я еще не умел, может быть. Ты Води, вон, остров по курсу. Слышу, капитан. А, мы тут были? Не были. Ну, ты можешь, не был, я был. Ой, наоборот. Ой, нереально спалился. Нет, мы тут не Согласен. были. О, снеговик. А что эти дебилы делают? Какие дебилы, сам ты дебил, это снеговик. Ну я и говорю, что эти дебилы делают? Это да снеговики, это не дебилы, это снеговики. Смотри, там лайнер! лайнер ватер, ватер. Где? С другой стороны острова почти. Ну, с боковой части. Откуда мы приехали? С правой. какой-то этот лайнер? Допустим, мы сделали бы копию титаника, вот это клево. У меня друг тоже из копателя, Антон Пугачев его зовут. Бугачёв? Это. Да. Я тоже сначала смеялся. Он может Титаник построить. Карту скачать? О, а это, видимо, шлюпки, номера. То есть. О, сундучки. Заприваченные. Я хочу с тобой поспорить, что они либо заприваченные, либо они пустые. Да нет. Вон еще у капитана сундук. Он тоже в приват. Ладно, бунт нашли шлюпке. Стой, стой, стой, стой, стой. Постой, постой. Иди вот туда вот, где течение. Я на тебя прыгну. Да Нафига. Ну, Сейчас, подожди, запрыгну к тебе. Просто. Ловите меня. Не поймал. Ой, я Ладно, прыгну. пошли Давай, дальше. сломаем ломаем сумму. Ауч, ауч! ауч Больно такая! За мной. Поехали! За мной! За мной! за, да, мной. Я, я, я за мной! Я за тобой все, все серии езжу. О, я НАШЕЛ! Я НАШЕЛ лайнер еще один. Подожди, где, где, где, Нет, где? где Ой, где? это Титаник. Что это здесь дурно попасть. Здесь, блин. короче, X минус 10 075. Ага. Блин, чё у меня лодка глючит? Так она у меня глючит, потом видео посмотришь, как у меня глючит. Блин, надеюсь, сюда можно подняться? Нифига себе! Это ж сколько белого камня? Мало. Слушай, может ты не заберешься, а я да. В смысле, я-то забрался. Ты забрался? Ну да, я вижу, там камни торчат. О, ой, иди сюда, да пожалуйста. Да вот, я не могу, у меня лодка блючит, я не могу к тебе свернуть. Нифига себе здесь площадь. А, меня куда-то уносит. А ты выпрыгни. Ты заново едешь вперед, ты понимаешь? Тут какой-то робот, это механизм. Где-где-где-где-где-где-где? Подожди, что да. это лодка. Да. Големы, это снег, это супер-големы это какие-то големы или как? что такое вообще? О стол, стол Да блин, что же оно мне не колотится? Ты входит, что ты уже из лодки вышел? Теперь да Ты уже давно как вышел из лодки Там ничего нету Да сверху тоже ничего нет. А может здесь? Есть, кажется. Тут две лестницы. Зачем эти шесты? Здесь очень много повторителей и музыкальный этот... Наверное, какой-нибудь, не то, чтобы бар какой-нибудь ага, одни повторители. Круто. Да. Прикольно. Видимо, его еще не достроили. Пошли. Ну, конечно, его не достроили. О, Давай, бог. Давай, я солдатика. Прыгай тоже, прыгай тоже. Прыгай ко мне. Тут вода теплая. Слушай, я с другой стороны лайнера. Давай, иди сюда, вон. Прыгай со было... дня в борт. Ничего нам в одного лепился. Как это называется? В кормуле, как ты называется? Ты на самый верх, да, поднялся? Да. Ээээ, эм, тебя тут нету. А я уже спрыгнул. Дранская ложка. Бомбочка! Ауч! Я ударился, я попу ударился. Ну, давай, наверное, домой. Ну давай, там бы прикол. Как сидит дома? Кстати, где я тебе точка спала? У себя дома. Давай опять в ПВП. Не-не-не-не-не-не, я воздержусь. А, -а, -а, -а, а трусер. Ты в Алмаз твой в железной броне <связь> пойдешь. А не, я ее сниму сейчас. Ну мы еще прикалываемся, у нас серия приколов. Ну я знаю. ня ня ня ня ня А где моя лодка? Лодка. ня ня ня ня Че у меня сундуки не раскрываются? Я думаю, что ты сейчас либо перезайдешь, либо в скайпе вырвусь. Я лучше перезайду. Ладно. А, не-не-не, все-все-все, заработало. Ты как хочешь, я буду с крыши я прыгать. Мы, короче, с Сашей конкретно и камикадзе бьём, просто прыгаем с крыши. Постави ага. 5 точек спауна на крышу у меня. Ага. Не, как мне очень нравится кубить. А у меня сервер вылетел. Сейчас я захожу. Дим, подожди, у меня что, демонстрация включена? Странно. У меня показано, что демонстрация идет. Все страны идут. Ага. Ай, блин. открывайся попрыгай с моей э. крыши я не умер почему Почему а чему это несправедливо наконец-то я в сундук зашел здесь ничего не произойдет в скайпе Надеюсь. Люди сразу говорю, если произойдет что-то в скайпе, это просто капец. Потому что у меня интернет получается, Wi-Fi сам отличается. Ну, да. Ага. Так, сейчас, подожди. Да, я остался две лодки. Да ладно, две лодки. Ой, Ой, нет, подожди, я броньку ещё забыл. А то есть порчу. Я себе этого не прощу. Не понял, а зачем ты просто делаешь, если ты ее портить боишься? Да нет, я имею в виду, знаешь, как бы от безнадежности. Я имею в виду, как бы, тупо прыгать и броню портить. Это не по нужно. Вот а вы видите, как. А вот я А Саша только лезет. Ну, я буду себе не Сашей, а Алмазом называть. Да, да я хочу домой, почему здесь тп -шники. Так. Сейчас, подожди, я виду. Я играю на, на чужих серверах, именно потому что я не то, что не могу сервер создать, сервер создать я могу... Это даже очень легко. Но я не могу открыть порт. Э, у кого Wi-Fi тоже дома с Зикси пожалуйста. Нет, я вас правда умоляю. Напишите мне, как этот порт открыть на Зиксе и Эээ, сейчас я посмотрю. Зыксик Kinefactic Light. Дим, прикинь, я упал с твоей крыши и выжил. А, а я хожу сейчас. Я вижу, как ты сдох. А я вот сейчас блок своей крыши полачу. Я заел. О, о. Вот, теперь да. Я вот сдох, сейчас возродиюсь. А. Я под номер упал. А. Дим, если, смотри, обрубить этот твой дом, что? знаешь, что получится? Там Это куча алмазов по твоим домом. Да. Да? Пойди, там под каждым блоком Длиннее, я блок. Спасите. О. Нет, Включи ТВП. <свеч> а я на тебя... Ой, ладно, давай на этом закончим серию. Серия так получилась очень смешная. Да так. Нормик. Я у тебя тут крышу нечаянно разбил. Есть! Промазал. А я опять выжил. Прощайся. Да э, до встречи, дорогие зрители. Рад был с вами типа повидаться. А, Саша тоже есть канал, только у него он довольно очень плохо, ну, развит, как сказать. Ну, я потому что у меня оператор тупой. В смысле? Какой оператор? Я имею в виду э, ну, съемщик. Нет, Влад, Ну мой друг. Кто-нибудь пошел? Mm -hmm. Ну, киньте хороший. А я. Хочу... И, ну, для новичка программы щики, чтобы, ну, снимать видео. Ну, чтобы Саней снимать не с видеокамеры, а с программы. А, Дим, скинь мне эту программу, через ну, которую мы сейчас снимаем. Киньки. А там изображение Саня, хорошее? Ни одного видео не выпало. Так, ладно, всем пока, желаю удачи, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень-очень рад, и видео будет очень-очень чаще выходить. Э -э, Шенюшка! Саня, повтори за мной! Сейчас, подожди! Э -э -э Саня. Я подожди, я опять под мир упал. Таня, говори, короче, до прощания. До свидания в следующей серии мы с вами встретимся. Спасибо. Шула, да, всем пока, жлам, удачи, успехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сани. Ну и, конечно же, комментируйте видео. Я буду безумно рад. Всем пока.